Презентация третьей волны социсследования «Четом Хаус. Что думают белорусы?». Спикер Регор Остопения, ассоциированный исследователь Четом Хаус и директор по исследованиям Центра новых идей. Напоминаю, что традиционно у нас доступен синхронный перевод, поэтому если вам удобнее слушать нас по-английски, пожалуйста, в настройках зума выберите опцию английского языка. Регор, пожалуйста. Да, э, спасибо большое, Антон. Доброе утро всем. Я сейчас э, раскрою свою презентацию. Секундочку. Да, вот моя презентация тут. И насколько я понимаю, вы все ее видите. Э, да, я, наверное, начну с того, что я представлю, что меня зовут Рыгор Остепенен. Если у нас есть какие-то СМИ из разных стран, например, российских, то по-русски это Григорий. Я на самом деле являюсь ассоциированным экспертом в Chatham House, и именно в этой роли я сегодня выступаю тут. Также я являюсь директором по исследованию в Центре новых идей в Белорусской неправительственной организации. Также у меня степень PHD в политологии, да, то есть меня часто называют социологом, я просто, и меня потом социологи немного на меня обижаются, я хотел бы только сказать, что я политолог на самом деле. вот. И сейчас я буду представлять данные о том, как белорусы в принципе сейчас воспринимают политический кризис в Беларуси. Начну я, наверное, с методологии, с каких-то базисных вещей, с как что мы опросили 926 респондентов, это с 14 по 20 января, что эта выборка соответствует э, структуре городского населения, да, то есть по полу, возрасту и размеру города, проживания респондентов. Мы можем во время Q&A э, тоже обсудить, как, что думают сельские жители, но я должен сказать, что все-таки мы э, говорим сейчас именно о городских жителях, которые составляют пятых э, всего населения Беларуси. Мы опрашиваем людей через интернет, это называется метод КАВИ, он широко используется именно в политических исследованиях таких. В принципе, городские жители являются пользователями интернета в Беларуси, поэтому это не является проблемой использования этого метода. Но все же надо понимать, что, в принципе, возможно, что есть определенный там, процент людей, которые не попадают в наши исследования, потому что они менее экономически, и социально активны. И обычно эти люди сторонники Александра Лукашенко. И поэтому, возможно, мы допускаем такое, что чуть-чуть у Александра Лукашенко его симпатии к нему в Беларуси чуть выше, чем мы представляем в нашем исследовании. Про выборку я, наверное, должен еще сказать одну, один момент, потому что мне часто пишут в Телеграм-каналах об этом, я думаю, это тоже важный момент, может быть, в СМИ тоже упоминать, как, в принципе, работают социологические исследования, что, в принципе, выборка в тысячи человек считается очень достаточно хорошей, а Беларусь, в принципе, это страна, которая создана для социологических исследований, да, потому что у нас нет значительных региональных отличий, у нас, в принципе, структура областей сама по себе достаточно похожа, то есть, если, например, в условной Молдове живет пару раз меньше людей, чем в Беларуси, но там намного труднее сделать социологические исследования, потому что именно из-за этих региональных там, этни этнических различий. А Беларусь все-таки именно страна, которая достаточно удобна для социологических исследований. Также э после... Того, как закончится презентация, я как понимаю, Антон будет высылать презентацию всем участникам нашей дискуссии. Также он а, будь, может выслать вам sav а, файл. То есть это все ответы всех респондентов, которые проходили социологические исследования. А, то есть это, но это надо, этот файл, конечно, надо открывать именно через специальные, а, через специальные программы, называются SPSS. Окей, okay. uh, вот, в общем, если будут какие-то еще вопросы по генетологии, конечно, можем обсудить. Uh, теперь идем дальше. Мы, в принципе, уже третью волну, как замеряем, задаем, задаем uh, нас в начале достаточно банальные вопросы про выборы. Что Ходили ли люди на выборы, и мы видим то, что на самом деле это были выборы, на которые ходило очень большое количество людей. Uh, то есть это под... под как здесь видите, более трех четвертей, мы все время переспрашиваем людей, как они голосовали, и, в принципе, мы во всех трех волнах получаем те же самые ответы, примерно те же самые ответы, что у Светланы Тихановской около 50%, у Александра Лукашенко 21%, но есть достаточно большое количество людей, которые не отвечают на вопрос вопрос, что в определенной степени вот, вносит какую-то неопределенность. Да? То есть вот эти люди, которые не, от... не хотят отвечать, это 11.2. Поэтому они немного задают неопределенности в итог вот этого вопроса. Дальше мы задаем вопрос о том, как люди относятся к акциям протеста. Что мы видим в этом случае? Мы видим, что на самом деле в Беларуси есть определенная группа людей, наши представители, там, 19-8, это 20%, которые часто затрудняются дать ответ. И во многом они определяют ситуацию, когда мы видим, что ни одна страна не имеет большинства в каком-то смысле, да, то есть, в принципе, большинство голосовал за Светлану Тихановскую, большинство выступает против насилия, но когда им задают вот прямо вопрос, да, против ли действующей власти, и как вы относитесь к акциям протеста, которые сейчас проходят, то есть сейчас людей, которые не отвечают на этот вопрос. Возможно, они это делают по причинам страха или каким-то другим причинам. Также мы задаем людям вопросы о том, как они относятся, к тому, что происходило за последние полгода, и на основе этих данных мы сегментируем белорусское общество. Я думаю, тут мы можем быстро пробежаться по основным вещам, которые здесь есть. Да, это про итоги, что большинство считает, что итоги выборов были сфальсифицированы. Мы видим то, что когда используется слово «протест», и когда к нему добавят слово мирное, то на самом деле начина... идет очень быстрое увеличение популярности протеста. Да? То есть выражение «мирный протест» очень популярно среди белорусов, и когда они слышат такое слово, они в большинстве своем его поддерживают. Вещь, которую мы видим, то, что даже если выборы прошли не совсем прозрачно, в целом я удовлетворен их итогами. Мы видим, что часть людей, это вот в основном сторонники Лукашенко, конечно, это что они в принципе они не считают, что выборная процедура является важной для определения того, кто руководит страной. То есть они считают, что даже если Александр Лукашенко проиграл выборы, то он все равно должен оставаться президентом. Потом мы идем дальше о том, что про Вопрос про неоправданную чрезмерную силу при разгоне протестов 9-11 августа. Мы тоже видим, что люди считают, что это была неоправданная чрезмерная сила. Большинство белорусов так считает. Мы видим, что идея вот этого немедленного прекращения насилия в отношении протестующих, она очень популярна среди людей. Да? То есть все хотели бы, что, не все, но 70% белорусов выступают. Городских белорусов выступают о том, чтобы насилие по отношению протестующих остановилось. 60% говорят о том, что то, что происходило, на кресть это пытки. Идем <говорит> дальше, о том, что нарушения со стороны представитель своих ведомств сильно несколько преувеличены, соглашаются 24,6% 6 25%, то есть это по большому счету, как раз-таки, те люди, которые являются сторонниками Лукашенко. Дальше мы идем к тому, что я, наверное, буду некоторые пункты пропускать, потому что я не хочу, чтобы наша презентация сегодня продлилась полтора часа, но тут основные, наверное, моменты я буду только затрагивать. Это о том, что часть людей, у них есть чувство вины в отношении того, что происходит в Беларуси, И, например, там, вот это соглашается с выражением, что мне пора кажется, что я недостаточно сделал для свержения режима 40% людей. То есть у многих людей это чувство вины. Дальше мы увидим то, что люди считают, что должны быть переговоры в стране. То есть 70% говорит о том, что власти следует пойти на переговоры. Что мы заметили в, в, во время этого замера, что больше людей начало соглашаться с тезисом о том, что противная активность начинает снижаться то есть теперь это более 50 процентов и многие осуждают отказ власти начинать переговоры. Они считают, что это вот придет к увеличению насилия с обеих сторон. Они говорят о том, что мы рискуем оказаться в гражданской войне. И то, что это может спровоцировать какие-то насильственные действия со стороны протестующих. Вот вы, наверное, видели каких-то других материалов о том, что мы сегментируем э, белорусское общество. Раньше мы его сегментировали на три группы. Это Ядро протеста, это так называемые Наблюдатели, это так называемый Бастион Лукашенко. Сейчас мы это сделали даже пять групп, э, потому что мы увидели значительное отличие в, среди людей, э, как общество делится. Э -э, Первая группа – это ядро протеста, это люди, которые поддерживают протест, это люди, которые в своем большинстве голосовали за Тихановскую, они говорят о том, что была принята чрезмерная сила, что на накрестно происходили пытки, что действия силовиков не То есть они составляют 37% общества, белорусских жителей. Сочувствующие составляют 20% – это те, кто говорит о поддержке протеста или о том, что они нейтрально к нему относятся. Они, они на самом деле они, у них там были разные опции: да: они кто-то голосовал за Тихановскую, кто-то голосовал против всех, кто отказывался отвечать, кто-то голосовал за Андрея Дмитриева, но сам там на более часто встречались варианты против всех или отказались отвечать. Они тоже считают, что на Крестина были пытки, они также считают, что была применена чрезмерная сила, что действие не оправдано. Эти составляют 20% общества. более тяжелые были такие для понимания группы, которые мы видим, это скептики и равнодушные. Скептики это те, кто говорят о каком-то нейтральном отношении к протесту, да, то есть они не, не до конца понимают. Они против Лукашенко, но они не совсем за протест. Они, то есть они и условно говоря, если попробовать реконструировать, как они получают информацию, то это скорее всего Владимир Соловьев, да, то есть примерно мы понимаем, да, что вот он говорит о том, что он против Лукашенко определенно, то есть он определенно часто говорил о пытках, он говорил о том, что действия их неоправданы, но при этом отношение к протесту такое довольно скептическое. Эти люди тоже наиболее часто голосовали против всех или отв... отказывались отвечать. Они э, считают, что была применена чрезмерная сила с силовиками, они затрудняются ответить в пропытки, э, но они считают, в принципе, что действия силовиков не оправданы. Равнодушные тоже э, скорее нейтральные, они стараются просто не интересоваться политикой, по большому счету. Они тоже голосовали против всех или отказались отвечать. И в основном они в принципе затрудняются отвечать на все вопросы, потому что они стараются в наших анкетах просто пропустить вопросы, которые для них неудобны. Пятая группа – это Бастион Лукашенко. Это люди, которые против протеста. Они голосовали за Александра Лукашенко. Эти люди составляют 18% бедровского общества. Они считают, что действия силы кофе оправданы. Сила, которая была применена, не чрезмерная, пыток не было или некоторые из них все-таки затрудняются ответить на этот вопрос. На этом вот сегментами мы закончили. Мы теперь переходим к следующим вопросам. Это о том, об электоральных рейтингах людей, которые являются политиками сейчас в Беларуси. Первый вопрос, который мы задаем, это о том, чтобы люди могли выбрать, из, выбрать три варианта из списка, а не только один чтобы мы могли увидеть, кто имеет дополнительные, так сказать, считается номером 2 там три, считается таким вторым вариантом после, например, других доступных вариантов. И поэтому мы видим тут, что по большому счету мы видим, что в Беларуси есть два больших политика сейчас. Это Виктор Бабарика и Александр Лукашенко. В принципе, если мы добавим еще к Виктору Бабарико, например, рейтинг Марии Колесника, то увидим, что у него достаточно большой рейтинг. Но, в принципе, Александру Александра Лукашенко тоже можно кого-то добавить на какие-то вот там Владимира Маки или еще кого-то. Но по большому счету, политика от больших у нас два. Это уже ответ на вопрос: когда мы задаем только задаем вопрос, чтобы надо выбраться только одного человека. В этом, в этом вопросе у нас выпадают люди, вот эти 19-3% с предыдущего вопроса, которые сказали, что они не хотят ни за кого из этих людей голосовать, и что они недостойны быть президентом. Это тоже достаточно интересная история, когда из списка 20 человек люди не выбирают никого. Это тоже показывает какое -то отношение белорусского общества, что они не до конца понимают, за кого им голосовать. Вот. Третьим после Виктора Бабарика, Александра Лукашенко идет Павел Латушка, а все остальные уже кандидаты значительно меньше потенциальные кандидаты. Дальше идут, идет очень большой блок вопросов. Мы задавали людям много утверждений и спрашивали, как они, насколько они согласны или не согласны с ними. И я думаю, что я остановлюсь тут на нескольких как мне кажется, о самых интересных э, утверждениях. Первое – это вот утверждение о том, что в Беларуси слишком много чиновников и государственных структур. То есть это мнение, которое вот мы видим, что оно разделяется почти 80% белорусов. Это очень интересно, что белорусы настолько скептически относятся к государственным структурам. И э, вторая, я думаю, интересная вещь, которая тут есть, это о том, что э, в Беларуси большая часть денег идет в Минск, а областным, особенно районным городам остается мало. То есть мы тоже видим, что э, люди говорят о том, что начинается какое-то расслоение, что оно уже есть, да, что расслоение между регионами. И третья интересная вещь, как на этом слайде, я думаю, это что э, когда людям говорят, следует ли закрыть убыточный, государственное предприятие, даже если это приведет к росту безработицы на определенный период, на 3-6 месяцев, то мы видим, что на самом деле с этим не соглашается э, только 33% белорусов, только треть. Да? То есть, э, по большому счету, белорусское общество довольно либерально, экономически. То есть, когда им говорят о том, что, знаете, если сейчас мы закроем предприятие, вот будет безработица, но, то белорусы отвечают, ну да, ну... Наверное, наверное, надо это делать, потому что какие есть еще другие варианты. Следующий слайд это я думаю, что тут интересно. Я думаю, что утверждение о том, способен ли Лукашенко провести реформу политического устройства в Беларуси, чтобы она соответствовала желанию большинства, мы видим, насколько мало людей считает в Беларуси, что в принципе Александр Лукашенко способен сделать э, реформу, чтобы она соответствовала желаниям большинства. То есть это, это 6,8 плюс 8,6. Достаточно маленькое количество людей считает, что он на это способен. Э, я думаю, дальше тут интересный вопрос про э, должен ли президент быть дольше двух сроков подряд. То есть мы тоже видим, что на самом деле бюро уже больше не, абсолютно не хотят того, чтобы кто-то был дольше двух сроков подряд. Э, Думаю, дальше идет следующий интересный вопрос. Защищен ли простой человек от произвола властей? Мы видим, что на самом деле очень много людей говорят, что он, человек не защищен. То есть большинство, там, три четверти городских жителей говорят о том, что человек не защищен от произвола властей. Дальше про факты насилия, насилия силовиков над, над протестующими, что они не расследуются. да Мы тоже видим, что это 70% людей говорят о том, что... На самом деле власть ничего не делает для того, чтобы расследовать эти преступления. Дальше мы идем Я, к этому слайду. Я думаю, что тут самое интересное, это что насколько Беларусь успешно справляется с эпидемией коронавируса. Да? Мы видим то, что на самом деле счита, что Беларусь успешно справляется, считая только... Четверть белорусского общества, а те, кто вот полностью согласен, это вообще только 4%. А думаю, что дальше интересный вопрос о том, про уезд талантливых людей из страны после выборов. Это о том, что 70% говорит о том, что талантливые люди уезжают из страны. То есть мы по большому счету видим, что вот люди чувствуют от того что, того, что происходит, что страна многое теряет. Дальше на этом слайде, я думаю, интересный вопрос про бело-красно-белый флаг, что он фашистский, его следует запретить. Мы видим, что вот, вот эти тезисы, эти тезисы, они определенно работают на какую-то группу людей. То есть, вот эти вот в нашем случае это 24%, да, которые говорят о том, что бело-красно-белый флаг фашистский. Его следует запретить. И в принципе что эти старания государственной машины, они к чему-то приводят, но определенно они не приводят к мнению большинства. То есть большинство не разделяет такого тезиса. Это все-таки мнение только группы, которая поддерживает Александр Лукашенко. Дальше вопрос о том, я думаю, тут, вот, тут интересный вопрос, что власти, лидеры протеста должны стремиться к диалогу друг с другом и поиску общих решений. Мы видим, что 80% белорусского общества считает то, что диалог э, Беларуси нужен, что нужно двигаться в этом направлении. Дальше мы задаем вопрос о том, когда белорусы считают, что Александр Лукашенко э, завершит э, свою карьеру президента Беларуси. По большому счету, людей, которые считают, что это произойдет в этом году, примерно, примерно получается 36%. Дорсов 36 считает, что в этом году Александр Лукашенко покинет пост. В принципе, по сравнению с нашими предыдущими замерами, это определенный откат. То есть раньше... Беларусы были настроены на то, что Александр Лукашенко идет раньше. Также мы задавали вопрос о том, чего боятся Беларуси. Да, в определенном смысле изменение политической системы, конечно же, повлияет на то, как будет развиваться Беларусь. И мы задали вот вопрос, чего же боитесь лично вы. И мы увидели то, что на самом деле боятся люди, есть две такие основные вещи. Это падение зарплаты пенсии и роста безработицы. То есть это экономические вещи. То есть по большому счету мы не видим то, что люди считают, что будет дефицит продуктов. Мы не видим того, что люди считают, что будет большой рост преступности. Даже... Страх разрыва отношений с Россией, он не сказать, чтобы он был парализующим, да, он не является таким уж большим. Идем дальше. Про Россию мы также задавали вопрос о том, как люди относятся к президенту России. И мне кажется, что, насколько я знаю, на, на прошлой неделе профессор Ватамадский показывал достаточно похожие данные, которые были у него, я думаю, что они в принципе совпадают с тем, что есть у нас, что в принципе Владимир Путин популярный политик в Беларуси, и к нему относится большинство хорошо. Но когда мы спрашиваем, как изменилось отношение людей, то мы видим, что отношение к нему ухудшилось у 40%. То есть это по большому счету то самое ядро протеста, про которое мы говорили пять минут назад. То есть люди, которые активно поддерживают протест, они сейчас негативно относятся к российской власти, потому что считают, что российская власть поддержала Александра Лукашенко и тем самым ну каким-то самым образом нарушил эти вот братские отношения между народами Беларуси и России в какое-то время штаб Светланы Тихановской также высказывал идею о том, что Беларусь не должна отдавать кредиты, которые Александр Лукашенко взял после августа 2020 года в Российской Федерации, и мы увидим, что на самом деле эту идею поддерживает как раз то же самое ядро протеста. То есть это наш случай, это вопрос это 39 то есть это те люди, которые настроены на то, чтобы Беларусь не отдавала. Кредиты. Также мы задавали вопрос о том, видите ли вы, что российские власти стремятся или не стремятся к движению с представителями протестующими, протестующих. Мы увидели, что в принципе белорусы считают, что российские власти не стремятся к тому, чтобы взаимодействовать с протестующими. Также мы задавали вопрос о том, стремится ли к Светлана Тихоновская или Координационный Совет к сближению с Россией, мы увидели, что даже если большинство говорит о том, что нет, э не стремится э СТС или, или Координационный Совет, но все-таки есть определенная группа людей, которые считают, что 37%, что на самом деле штаб Стан-Тихоносской и КС стремятся к сближению. А также мы задавали вопрос, э как вы считаете, Станта Тихановская или Координационный Совет Беларуси больше стремятся к сближению с Россией или со странами Запада. И Мы видели, что есть определенный перекос к тому, что люди считают, что представители оппозиционного большинства считают о том, что штаб Станта Тихановской и Координационный Совет настроены на сотрудничество именно с Западом. Дальше мы переходим к рейтингу доверия к разным организациям или институтам. Что мы увидели? Мы увидели, что самый популярный институт сейчас в Беларуси – это не государственные СМИ, у них общее там, позитивное отношение к ним, доверие – это около 50%. Потом идут православные католические церкви. Это тоже интересный момент, потому что все-таки Беларусь – это православная страна, но мы видим то, что несмотря на то, что православие доминирует, доверие к церквям находится примерно на том же уровне. То есть для социологии, по большому счету, это одинаковые цифры. Мы также видим то, что дальше идут организации протестующих, то есть штаб Виктора Бабареки, штаб Светлана Тихановской, Координационный совет, но по большому счету они тут идут... Кто-то немного выше, кто-то немного ниже, но по большому счету это те же самые цифры, для статологии они незначительны, между ними отличия. С государственных органов на первом месте находится армия. То есть к армии все еще отношение достаточно положительное. Если же перейти к другим государственным органам, то мы увидим, что на самом деле там, Уровень поддержки, в принципе, ко всем государственным уровням достаточно одинаков. Он остался лишь у представителей вот этого Бастиона Лукашенко. Но есть определенная группа, вот, которая находится внизу, органов, которые на самом деле даже Бастион Лукашенко, даже внутри него есть понимание того, что это не те органы, которым следует доверять. То есть это государственные СМИ. И это центральная избирательная комиссия, то есть что наверняка создает какие-то политические трудности, будет создавать политические трудности в будущем, потому что главный избирательный орган вряд ли может существовать с таким уровнем доверия, который есть сейчас. Если же говорить про Александра Лукашенко, то у него рейтинг доверия 24% сейчас. Дальше мы задавали вопрос о Всебелорусском народном собрании, которое вскоре начнется, и 33% людей говорило о том, что они слышали, хорошо знают, что такое Всебелорусское народное собрание. Мы также задавали достаточно большой, вопрос, достаточно большой блок вопросов, чем является Всебелорусское народное собрание. По большому счету это непонятно для Орган для большинства белорусов, даже для определенного количества людей с Бастиона Лукашенко. Лишь четверть может сказать, с какой целью собирается Всеверусское народное собрание. Белорусы не считают ВНС представительным органом и не согласны с тем, что ВНС это эффективный способ диалога между властью и обществом. Цели собрания ВНС тоже неясны распространено убеждение, что ВНС – это карманная структура, существующая для продвижения интересов Александра Лукашенко. И, в принципе, это приводит к полному недоверию и нежеланию делегировать этому органу любые полномочия. И, так что, если как-то резюмировать, да, это ВНС – это орган, который мало знают, которому не доверяют, которого нет легитимности даже среди э, определенной группы сторонников Лукашенко. Вот. Идем дальше. Тут более тяжелый вопрос. Мы э, задали людям вопрос о том, как они хотели бы вообще, как, чтобы в Беларуси избирались э, люди. То есть есть по большому три, три варианта, как люди могут избираться. Это через назначение главы государства, это через э, коллегиально или когда есть какое-то всеобщее голосование, например, когда президент избирается гражданами. На самом деле это очень тяжелый вопрос для людей. Это нужно понимать, что в принципе белорусы никогда, по большому счету, не думали так глубоко о том, как нужно избирать руководителей областей или руководителей районных отделов внутренних дел. То есть это достаточно тяжелые вопросы. И, возможно, они во многом выше, чем вот уровень компетентности многих людей. да, То есть для них это что-то абсолютно новое. Но что мы увидели, что в принципе все люди, кроме представителей Бастиона и Лукашенко, они все выступают преимущественно за коллегиальную непрямую выборность представителей исполнительной власти, а вот руководителей районов – и областей они считают, что они должны э, избираться напрямую. И только вот это самые верные люди, как Александр Лукашенко, считают, что вот они выступают за назначение большинства должностей э, главы государства. Э, идем дальше. Это флаги. Э, мы задаем этот вопрос в третий раз. И в принципе тут данные не особо меняются мы видим о том, что вот 33% выступают за бело-красно-белый флаг, 41 за красно-зеленый, и достаточно большая группа белорусов вообще говорят о том что они не поддерживают ни тот, ни другой символ, что тоже в принципе показывает настроение в обществе. Я думаю, что тут важно сказать, это то, что на самом деле в белорусском обществе есть только малые группы людей, которые не принимают один или другой флаг. То есть есть группы, группа сторонников Лукашенко, вот, которая там четверть или пятая часть, которая наиболее так настроены, они крайне радикально негативно относятся к бело красно белому флагу. И в среди ядра протеста есть тоже определенная группа, которая крайне не радикально, но настойчиво негативно относится к красно-зеленому флагу и очень положительно относится к бело-красно-белому флагу. И, ну, то есть, по большому счету, флаг, скорее всего, будет именно таким, кто сейчас находится у власти, кто в итоге победит и инициирует процесс. То есть, если мы представим себе ситуацию, что побеждают протестующие, то наверняка большинство людей поддержит в то, чтобы флаг поменялся в Беларуси. Даже несмотря на тот факт, что сейчас про это говорит только треть белорусских горожан. Идем дальше. На самом деле вопрос, когда он готовился, для нас это звучало более интересно, потому что мы это готовили анкету в начале января. Сейчас уже скоро приближается как бы середина февраля, и когда мы людей спрашивали о том, кого уже не смотрели, потому что это был интересный феномен. Да? люди Много людей делилось э, в Инстаграме, в соци других социальных сетях фотками о том, что они, кого они сейчас смотрят. И когда мы спросили, кого уже они смотрели, мы увидели, что 21% э, городских, городских жителей смотрели Светлана Тихановскую, и 31% смотрели Александр Лукашенко. Что самое интересное, что мы увидели, это то, что даже среди ядра протеста люди, были люди, которые смотрели именно Александра Лукашенко. То есть они или ждали чего-то, или они считают, что э, там должно было произвести какое-то важное заявление, или они, в принципе, считают, что это чем-то важным. Э, но мы увидели, что, в принципе, как-то так выглядит ситуация и мы увидели что вот 47 процентов вообще не смотрел да то есть половина городских жителей вообще не, не включала никаких поздравлений на новый год мы потом задавали этот вопрос про запись ну и тут мы увидели что э, становится хановской записи смотрела уже как бы побольше людей чем обращение александра Лукашенко. идем дальше Я тут уже осталось совсем чуть-чуть Смертная казнь, я думаю, что э, те результаты, которые мы сейчас получили, они одни из наиболее э, оптимистичных для людей, которые считают, что в э, Беларуси следует отменить смертную казнь. Мы увидели, что о том, что не, скорее не одобряют или полностью не одобряют э, в бел... в смертную казнь, как Беларусь говорит, сколько это получается, 40 43%, да. Сорок три процента белорусов о том, говорят о том, что они скорее не одобрят или полностью не одобрят. Если к этому добавить, что часть людей затрудняется ответить и не хотят отвечать, то мы увидим, что все-таки теперь мы имеем ситуацию, в которой за смертную казнь выступает меньше половины белорусов, городских жителей. Что, что в принципе, является достаточно обычным таким европейским результатом. Я думаю, что это в определенной степени это связано с тем, что у белорусов очень обнизился рейтинг доверия к государственным органам. Они более не готовы передавать монопольное насилие такому государству. И последний, наверное, вопрос – это о том, что нужно ли доверять большинству людей или нужно быть осторожными в отношениях с людьми, 30% людей говорит о том, что большинству людей можно доверять. Что интересно, это в основном люди, которые являются ядром протеста, либо бастион Лукашенко. То есть эти люди, которые наиболее политически вовлечены. То есть именно они видят какие-то горизонтальные связи в обществе и вот считают, что людям можно доверять. На этом, наверное, закончу. Спасибо большое. Тут есть моя почта. Как я говорил, сегодня Антон разошлет файл всем участникам на английском и на русском языках. Также мы прикрепим этот сав-файл, который будет на русском языке. Также сегодня на сайте Chatum House тоже должен выйти материал, к которому будет прикреплена презентация на английском языке. И тоже этот сав-файл. В принципе, я, наверное, закончил и буду рад ответить на любые вопросы. Да, окей. Спасибо, Регор. Да, Напоминаю, что ваши вопросы вы можете писать в чат, или если вы хотите лично задать Регору вопрос, можете в чате взять слово, мы вас включим. Можете задать свой вопрос лично. Кое-какие вопросы к нам уже пришли до начала нашей презентации слэш пресс-конференции. Сейчас, сейчас я их зачитаю. Ну вот вопрос, например, от Николая Петрушенко. Учитывая, что значительная часть общественных организаций и политических партий не получила приглашений к участию в ВНС, а другим сильно повезло в этой части, касающейся количества выделенных мест в зале для делегатов, возникает вопрос об индексе доверия в глазах населения к БРСМ и Белой Руси. Ну, собственно, вопрос про доверие к... Да, хорошо, спасибо большое. Я думаю, что по своему большинству э, нам не стоит ожидать чего-то необычного, э, чем в сравнении с другими представителями государственных органов. Э, я думаю, что мы можем это в определенной степени сравнить с, с профсоюзами. У нас есть официальные профсоюзы здесь. И мы видим, что на самом деле о том, что им доверяют, говорит только 20% городских жителей. То есть я, я не думаю, что данные по Белой Руси или БРСМу будут сильно от этого отличаться. Спасибо. Спасибо. вот, Павел Зерка из European Council on Foreign Relations задает вопрос про методологию: Какие у тебя как бы какие уроки ты вынес из метода, который ты использовал, то есть онлайн опрос? Некоторые другие организации, например, ОСВ в Польше вместо этого делали телефонные опросы. Можешь ли ты немножечко рассказать про недостатки и преимущества каждого метода и почему именно ты выбрал онлайн-опросы? Окей. Okay. Я думаю, что в моем случае, мне кажется, онлайн-опросник, мне кажется, интереснее, потому что ты можешь задать больше вопросов. То есть люди, которые проходят эти опросы, они финансово заинтересованы, чтобы они пройти, потому что они получают через онлайн-панелики деньги за это прохождение этих опросов, ты можешь знать больше. Люди чувствуют, я думаю, себя в большей безопасности, чем когда они разговаривают по телефону. Поэтому мне кажется, что в этом случае это как-то более интересно, да? то есть можно узнать больше. Минус в том, что невозможно репрезентировать сельскую местность. То есть люди через телефон могут это сделать, да. То есть они могут собрать именно примерно так, как выглядит все белорусское общество. В случае онлайн-сельская местность, к сожалению, пока что это сделать это очень тяжело. То есть по большому счету, когда мы пойдем в онлайн в сельскую местность, то мы можем нарваться на необычных представителей сельской местности словно, на каких-то более продвинутых сельских жителей, да, которые на самом деле живут в каких-то коттеджах и не совсем представляют сельскую местность. Также э, там есть определенные проблемы с, с людьми старшего возраста э, после 55. После 55 о том, э, насколько они представляют именно свою социальную группу. Не являются ли они, как пользователи интернета, чуть прогрессивнее, чем другие представители этой группы. Поэтому, по большому счету, по большому счету, если бы у меня были деньги, я бы, конечно, делал все. То есть я бы делал и онлайнник, я бы делал и телефонник, и к этому можно делать какие-то фокус-группы. Но Потому что надо понимать, что у всего этого есть ограничения. То есть... Если мы видим даже, что вот мы имели пример с Соединенных Штатов 4 года назад, когда победил Дональд Трамп, да, что даже в таких, странах, в таких странах не надо думать, что социология может все. Поэтому нужно понимать, что есть ограничения. Если говорить еще раз о телефоне, какие ограничения есть у телефоников, Ну, я думаю, самое простое – это то, что люди не очень готовы говорить по телефону. Ну, представьте себе ситуацию, вы идете по городу, вам звонят, из Польши, и говорят, что вы думаете про Александра Лукашенко. Ну, как бы не совсем понятная ситуация, как что отвечать, и поэтому не все люди готовы э -э, так работать. Но, по большому счету, есть возможность это обходить, да, звонить больше, обзванивать больше людей, как бы э -э, продумывать сценарии, как разговаривать с человеком. Но по большому счету, да, и вот там есть вот такое ограничение. Ну и плюс ограничения по... Количество вопросов. То есть по телефону вы все-таки не можете задать очень много вопросов. Спасибо. Но Вот вопрос из чата. В догонку. Да? Опрос проводился среди городских жителей. Если да. говорить про все население Беларуси, насколько стоит корректировать результаты и в какую сторону? Спасибо. Да, это интересный вопрос. Мы брали другие результаты, других исследований, тоже смотрели. Как, в принципе, думают городские, э, сельские жители? Э, сельские жители думают примерно так же, как думают жители малых городов. Э, по большому счету, э, там чуть больше э, теплого отношения или скорее скептицизма. Э, скажем так, там чуть больше вот, равнодушия, скептицизма в отношении протеста, чем в среднем по стране. Э, они, некоторые люди чуть лучше относятся к Александру Лукашенко, но по большому счету мы не, я не думаю, что следует думать, что там что-то, что совсем другая страна. То есть, мы, когда мы делали это в других исследованиях, спрашивали о том, что люди думают в сельской местности, то многие говорили о проблемах с работой. То есть, там очень много людей говорят об этой проблеме. Там, по большому счету, чуть ли не самыми богатыми людьми являются пенсионеры. То есть я не думаю, что следует вот, думать о том, что там люди, которые вот, значительно отличаются от среднего по стране. Но как-то так, как так. Но мне кажется, что все-таки... Мы просто в своем исследовании -то не можем про это говорить открыто, говорить о том, так сказать, репрезентизировать сельскую местность, потому что это сейчас, к сожалению, просто невозможно по объективным причинам, потому что это очень тяжело сделать через онлайн-напросы. И плюс, опять же, появляется, даже если мы это захотим сделать, опять появляется проблема с тем, не нарвемся ли мы через онлайн опросы на людей, которые являются необычными представителями своих социальных групп? Да. Спасибо. Наступное питание Макс Дмитриев. Лишь бы тикавые, але правды тикавейшая их мотивация, интерпретация. Например, чему люди могли глядеть новогодний выступ Александра Лукашенко мест Светланы Тихановской? Рыгор дякуй. Да, спасибо большое. Я думаю, что часть людей смотрела, потому что они в принципе имеют традицию смотреть Александра Лукашенко. И Александр Лукашенко все еще исполняет обязанности президента Беларуси. Часть людей наверняка ждала какого-то события. Это, в принципе, я думаю, такие есть основные моменты, которые, почему людям это интересно. Ролик же Светланы Тихановской – это как бы э, немного другой формат, и он скорее был э, направлен именно на людей, которые являются ядром протеста. То есть он не... В принципе, он не мог быть, я думаю, интересным для большинства белорусов в том смысле, что он был политическим по своему смыслу, и он имел только политические посылы. Я думаю, что, в принципе, даже если мы, мы это делаем в другом исследовании, результаты которого еще нет, но мы, в принципе, спрашиваем людей про другие разные проблемы, которые они сейчас чувствуют, да, и... Мы видим то, что на самом деле люди, которые вот находятся вот эти скептики, равнодушные, они очень много говорят о социально-экономических проблемах. То есть и, и это темы, которые для них наиболее важные И для них важно падение уровня жизни, для них важно... Как, что делать Беларусь с пандемией коронавируса? Для них важно образование, для их семей. Для них менее важно, как бы это ни звучало, менее важно, что происходит в политической... политической как развивается политическая ситуация в Беларуси. Mm -hmm. Спасибо. Вольга Семашко, витаю. Проводилось подобное пытание уже 2020 года. Ти можете обозначить головные рысы динамики настроев белорусов за этой полгоды? Мы делали первое исследование в сентябре. Я думаю, что в принципе в Беларуси делалось, делались другие социологические исследования. К большому сожалению, мне кажется, большинство из них так и не были нигде опубликованы, и некоторые из них всплывали в телеграм-каналах. Но я вот примерно представляю, что писалось в, в августе. Ну, я думаю, что основное, что сейчас происходит, это возвращение вот этой социально-экономической повестки. То есть она в летом и осенью... Была неважна, то есть люди говорили именно о политических проблемах в своем большинстве. Сейчас эта тема возвращается. Мы видим о том, что если говорить про динамику настроений, ну, наверное, люди становятся, ну, как бы это сказать, ну, можно сказать прямо, они чуть меньше верят в победу протеста. Uh, то есть уже это вот с каждым замером за мы видим, что изменяется отношение белорусов. Uh, ну, мы также видим, что uh, в рейтинге, там, например, если говорить про потенциальных uh, лидеров процесса, кто мог бы быть президентом, то мы в принципе видим то, что там ничего не изменяется. То есть Виктор Бабарика uh, в своем какой-то степени является человеком, который стал, ну, человеком-мечтой для белорусов. То есть он, в принципе, вот в мае как появился, и, в принципе, он очень быстро набрал высокий рейтинг. И если подумать, что наверняка мы могли бы себе представить, что он бы пошел бы на выбор, то он бы, конечно, набрал бы очень много. То есть он набрал бы порядка 60% в первом туре. И, в принципе, вот мы видим, что я думаю, что в этом смысле настроение мало меняется. Ну, как бы так. Я думаю, что я бы, может быть, чуть больше бы раскрыл, да, что происходит за полгода, но я просто я чувствую, что я, наверное, просто пойду по всем вопросам, и это может очень долго затянуться. Окей. Okay. Да, uh, напоминаю, что у Регора есть почта. Uh, uh, он ее показывал, так что можете, наверное, писать ему. Может быть, он что-то вам ответит более подробно. Ольга Паук, какое настроение среди местных властей и местных жителей в провинциальных регионах Беларуси? Про местные власти я сказать ничего не могу, потому что мы их не замеряли. Но если говорить о том, что думают представителей малых городов, например, там по 10 тысяч человек, которые живут, мы видим, что среди них доминирует эта социально-экономическая повестка. Для... Они считают, что в самой большинстве что протестная активность снижается. И, ну, В принципе, у них все, что у них происходило, происходило в, в августе. То есть у них больше ничего на улицах не происходило. Поэтому для них, когда они читают новости из Минска, они даже в определенной степени какие-то, как с другой страны. Для них важна социально-экономическая повестка, зарплаты, для них важна безработица, ковид. То есть мы видим, что вот, вот это основные вещи, которые для них очень важны. В определенной степени они являются вот такими скидками, скептичными или равнодушными, как мы их называем в этом исследовании, людьми, да, что они чуть меньше заинтересованы, чуть меньше интересуются политикой, чуть меньше они, в принципе, хотели бы даже интересоваться, то есть они бы, вот, не хотели бы наоборот ограничить свой мир и чтобы в нем политики было как можно меньше. Mm -hmm. Так... Э... Какие настроения белорусов по отношению к Евросоюзу в данный момент? Да, мы задавали этот вопрос в предыдущих волнах, волнах исследования. В, этом, в, этот, в этот раз мы этот вопрос не задавали. Я думаю, что можно подыскать эти предыдущие презентации. Я их могу тоже подослать, чтобы можно их было вместе выслать. Но мы не видим там, что белорусы хотели бы вступление в Европейский Союз в большом количестве. То есть мне кажется, что в прошлый раз у нас было это около 10% людей, которые говорили о том, что они хотят в Европейский Союз. Именно без и разрыва отношений, не то что разрыва, да, но фактически это означает то, что Беларусь, конечно, должна будет выйти из Евразийского экономического союза и обнитить свои отношения с Россией. То есть по большому счету таких людей очень мало. То есть ну, белорусы в том числе они считают, что можно искать какой-то образ нейтралитета, какой-то образ того, что мы будем мостом между Европейским Союзом и Россией, что мы сможем выстраивать отношения и с теми, и с теми, и будучи либо в союзе с двумя, либо будучи вне союзов любых. Так... А... То есть сейчас вопрос о доверии к независимым СМИ. Интересно, считают ли респонденты телеграм-каналы независимыми СМИ? Интересно было бы посмотреть, доверяют ли они в одинаковой степени независимым медиа и телеграм-каналам. Да, ну на самом деле вот я так не могу сходу ответить на этот вопрос. Я, конечно, могу определенно сказать, что опять же повторить, что я буду высылать этот файл со всеми ответами респондентов. То есть там можно все посмотреть э, при умении это делать. Но, во-первых, надо понимать, что э, у нас есть определенная переоценка того, сколько белорусов пользуются Telegram. То есть на самом деле это не самый популярный мессенджер в Беларуси. В Беларуси есть Viber, другие мессенджеры. То есть... Нужно этот момент понимать. И э, в Телеграме в основном находятся люди, вот так, которые вот такое ядро протеста. Хоть определенно там есть и представители и других, конечно, сегментов белорусского общества. Поэтому э, мне задавали этот вопрос про доверие к Телеграм-каналам. Э, это, наверное, интересный вопрос. Наверное, мы в следующий раз должны его задать. Запишу этот вопрос. Э, мне кажется, что... Знаете, я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос, я отвечу на него через два месяца. И тогда это я сделаю наиболее корректно, правильно и основываюсь на данных. Окей, okay. подождем. Yeah. Так, извините, если пропустил, но не было ли вопросов про то, как белорусы видят будущую политическую систему президентская, парламентская, безразличную? В принципе, мы задавали несколько вопросов. Мы увидели, что мы увидели? Определенно, что два, два срока президентских, то есть белорусы видят это только так. И, и во, многом, во многом люди понимают политическую систему через отрицание Александра Лукашенко. То есть, по большому счету, это тоже очень тяжелый вопрос для белорусов. Да? То есть, если представить себе обычного человека, и когда ему начинают задать вопрос, а не хотел ли бы ты парламентскую республику, что ты думаешь про развитие партии, то для него это очень необычные вопросы. Он про это, может, если и думал, но он этого не видел. Он, он, он себе с трудностью представляет, как это должно выглядеть. Но что определенно видно, это то, что запрос на... То, что э, президентские полномочия должны быть ограничены, ограничение количества сроков, то, что э, вот это вот, например, избир, избрание представителей э, вот, там, судов, э, э, руководителей областей, районов, мы видим, что там запрос, что люди хотят это избирать сами. То есть мы, по большому счету, видим, что через отрицание... Э, политической системы, которая существует сейчас, белорусы, скорее всего, хотят достаточно обычной такой парламентско-президентской республики. Mm -hmm. Так, ну и, наверное, последний вопрос. Александр Тогулев. Витань, мог питанье зусим всеми пытание не зусім по адресу, а лишь ваша оценка масштабного социлагічногоания якое обвести лукашенко и особные деталі якога стали вядомые учора Десять тысяч апытаных анкета запаўнялася 15-20 хлінов Наколькі реально было провести такое пытание и апрацаваць ягоные выники у даволі сціслыя термины и идти трэба на самой справе опытывать 10 тысяч человек каб доведаться про глубинные настрой а, да спасибо большое за вопрос 10 тысяч человек конечно же не нужно то есть это абсолютно пиар как акция которая направлена на то чтобы показать что вот мы много людей опрашиваем то есть в случае беларуси это не не нужно да то есть если бы вы хотите сделать какое-то уникальное исследование то вы просто делаете Используете разные методы, используете телефонники, онлайники, фокус-группы, глубинные интервью и так далее и тому подобное. То есть опрашивать 10 человек – это абсолютно бессмысленно. Можно ли это сделать так быстро? Но это зависит от количества ресурсов. То есть в принципе можно, то есть если, если надо. Но по большому счету, я думаю, что мы увидим те результаты. Ну и посмотрим на них и подумаем о том, насколько они вообще реальные. То есть сейчас мы видим то, что выплывает какая-то информация о том, что там будет написано. И... Ну это, конечно, вселяет как бы недоверие этому социологическому опросу. Ну и плюс надо понимать, что в принципе социологические опросы, социология в государственных органах очень-очень ограничена. То есть на самом деле даже там есть очень ограниченное понимание, что происходит в белорусском обществе. И, в принципе, они это показывали много раз, в политической сфере, ну и во многом в сфере ковида. То есть многие решения, которые принимались, вещи, которые говорились, они определенно, абсолютно определенно, они не являлись политически важными для власти. И если бы у них были социологические данные, они поступали бы совсем иначе. Но они поступали так, как они поступали, и, скорее всего, это говорит о том, что никакой социологии там не делается. Понятно. Ну что, час прошел. Спасибо, Рыгор. Было очень интересно, информативно. Мы видеозапись... Этой презентации вышлем, собственно, как и саму презентацию по-русски и по-английски. Ну и да, дошлем, возможно, еще какие-то дополнительные материалы, если Регор посчитает, что эти материалы нужно досылать. Вот, спасибо большое и до новых встреч. Да, спасибо большое, Антон, спасибо всем, кто присоединился.